Всем привет. Сегодня будем забирать токены такой компании как Water Trade. Вот, они раздают 20 токенов за обычную регистрацию. Вот, эти токены у нас равны примерно вот, 0,25 долларов один. Значит 20 токенов у нас равно 5 долларов. Так, нажимаем, заходим на сайт. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Нажимаем Join AirDrop и приступаем к регистрации. юзернейм пишите э, любое название. First name это ваше имя. Пишите э, с большой буквы желательно. Last name, фамилия, все по-английски. <coughs> Потом e-mail, адрес вводите. Эшедок эфира. Вот. придумывайте пароль. Пароль должен быть английскими буквами, чтобы одна большая буква была, присутствовала и хотя бы одна цифра. Повторяете пароль, нажимаете клавишу Я не робот и кнопочку регистрация. Вот так как я уже зарегистрирован, я зайду сюда, все покажу как все это выглядит, вот, Я не робот. Так, машины опять показываются, машины. Так. логин вот вы видите что уже раздалил вот столько токенов 842 тысячи на 200 тысяч долларов вот. и баланс вот видите мой баланс у вас также будет 20 вот что равняется долларов. Также есть реферальная программа. Поделитесь с друзьями и получите 1.25 долларов за каждого приглашенного друга. Мне тоже это неплохо. Вот ссылочка реферальная. Можете ее скопировать, распространять. Вот, медиа их получил. Сегодня, вчера, вернее, 16 февраля, 9 вечера. Так. Ну, на этом все не забудьте подписывайтесь на канал крипто бонус хантер где как раз выложены все ICO, раздающие бесплатные монеты вот. и за опять же в очередной раз я вам покажу, в каждом видео показываю, как я сохраняю эти монетки. <coughs> вот у меня есть, когда я зарегистрируюсь в проекте я нажимаю кнопочку чек добавить закладки, тут серишка такое. И посмотреть в закладках. И вот смотрите, что у меня Также можно экспрес-панели. Вот. вот этот сайт, где мы регистрировались. Я на нем зарегистрировался. Смотрите, инвестор хаб. Потом Pump токен есть. Тоже регистрировался. Лаки, Кэнди, Сквид, Медиа Шерс, Вц сфера Airdrop CoinStarting вот эти вот все монетки короче я зарегистрировался нажал кнопочку добавить закладки и короче про них забыл до лучших времен Через месяц через два я про них вспомню может быть раньше через две недели когда как, каждая монетка будет как, ну, небольшой вклад капитал который в будущем будет приносить плоды Некоторые, некоторые из монет, допустим, в свое время эфир, раздавали бесплатно. И можно было получить приличное количество монеток эфира. Допустим, говорили, что до тысячи монет в четырнадцатом году раздавали 2000 монет эфира. Можно было получить абсолютно бесплатно, точно так же. Вот. Сейчас тысяча монет эфира сколько стоит? Миллион долларов. Вот. Так что всех... Всем рекомендую регистрироваться ну, все спасибо большое за внимание подписывайтесь ставьте лайки и... оставляйте комментарии свои